Потом к ному дашь немного алмазов. Так, Максон свободен, он не сделает модельки. Максон, может только не подождать, пока будет, типа, тут ты же снаречь, а то немножко некрасиво. Поговорит, кто видел, дапа? Все видели. Не понял, это что за херня? А, это ты, если. А мне Что летаешь, Сел, тебе говорю. Снайпер. Можешь что за неуважение ко мне и вообще к ним? Пуще, пуще, пуще, пуще. Ясно. Осознанно. Ну, присядьте на горшок. На горшок. Да, я сейчас вижу, сколько у людей плашев Тифайна. А, вижу. Хубаво. Три. Одно штука. Серену, кто хочет приобрести плашев Тифайна всего лишь 60 рублей мой ВК, вы знаете? 50 мне в личке, я вам продам. Ну вот сейчас Все, давай снайпер, только сядь вниз, пожалуйста, ко всем куда-нибудь, пожалуйста, а то это что за Спасибо. А, Заршо, чё? Никто не понизил никого. Спасибо. просто я это потом, если когда захочешь, потом режиссёр тоже скажет. Все сюда сели, быстро! Что мы тут дезертир вообще заставляем? Вот Макс, молодец, вот. А oh, уе. Yeah. Ой, тихо. Это все крейзи. Нотекс, не выражайся, пожалуйста. Парни, дайте скамеечку, я низкий. Это крейзи. Сука, крейзи, надо убить. И гамбли тогда. Все тихо. Кто не сел, кто не сел, тот не имеет уважения, то но я забаню. Вот тот, кто все, спасибо. я нормально сел. Да, yeah, yeah. мне такой нравится. Нотекс, сядь. Он мне как-то туда не входит. Я-то сяду. Так, все, с... Это кто там сбегает? Сейчас я, блин, нахрен. Кто-то вдалеке. Алиса, быстро се. пта твою мать. Быстро се. А, это какашечка, извините, Алиса его это. Сео, сео, кто ты такой? Сядь, я не знаю. Оно. Ну, а... В Дискорде. Она не в Дискорде. Забанься. Алиса, заткнись. Это тебе Алиса, другой Алиса. Вот, все, я некс-алиса питаю. Все, готовы все? Сука, как туда манис назад? Два! Снимай! Давай уже. Запускай шарманку. Запускай, давай! Все, тихо, все заткнись. Кто не заткнулся, тот не имеет уважения. Все. Так, сейчас, пусть я пытаюсь сделать серьезное лицо. Да, тихо. Давайте. минута молчания будет в конце. Подождите. Я кто. Нет, кто будет ходить, то его буду банить. не на весит это. Садитесь все, спасибо. Дамы и господа, сегодня, 24 февраля, да, вот Часовый да. год в вот. Пер... я помню то, что первые игроки на севере это был этот Sportsman ХМИBKT Квиктори, Баф, Джаз заходили, еще там заходили ребята, и там замок пытались строить, помню, да? Какой-то это вот, потом пришел Максон, Миник, Gomicat. Вот и э, другие ребята, вот, да значит, э, все, что что могу сказать, значит, э, мы когда-то, да, очень давно. Уже кто Ну кто бьется, можете сесть уже нормально, а? Мне денег. Все, начинает стрелять. малолетний дебилы, реально. Кто бьется? Делится. Сядь, а. Блин, кто не снял, все, я пойду плакать. Не сняли брон, ясно. Все. Надо забаниться, считаю. Я считаю, да. Значит, смотрите. Вот, помню, когда было еще 10 онлайн, мы, капец как, были рады, реально, тупо 10 онлайн, это уже было прям круто. Вот. А сейчас уже для меня 21 онлайн, это мало онлайн, и пора идти плакать в подушку, вот, да? Вот. Поэтому, как бы, вы сами понимаете, как бы, так вот и живем, да. Мы прожили миллион вайпов, и то по моей вине, то по вине админов на хосте, вот, ну, короче, миллион реально дебилов, и как и я, да, вот, ну, короче, как я понял, всем эти вайпы сто лет все равно, все равно будут продолжать играть, поэтому, как бы, я уже смирился с этим, многие смирились, да, для некоторых уже даже норма стала то, что миллион вайпов, вот. А... Что я могу еще добавить? То, что вообще спасибо огромное за работу вообще за все это время за год Максону, вот, потому что он больше всех работал, вот. Спасибо самым долгим, ну самый самый продолжительный игрок, который до сих пор играет, это меня находит Ты, он больше всех играет, абсолютный рекорд, был, ну из себя не считаю, правильно, вот. Поэтому так вот. Спасибо всем, кто, в принципе, играет, да, потому что, если бы не вы, там, этого бы Сирака не было, скорее всего, хотя я и говорю себе то, что даже при, одно, при одном онлайне Сирак будет работать, да, ну, хотя так оно и будет, потому что, ну, как бы, почему и нет, вот, значит, я не знаю, что еще сказать, всем спасибо, реально, вот, еще миллион лет Сирак будет работать, пока я не умру, вот, пока, или пока Майнкрафт не сгинет, и, ну, осознали, надеюсь, да, вот, то есть, пока Сирак не берет 200 онлайна, я не успокоюсь. Мне зашел серый в секунду. А я же иди сюда, пожалуйста. А посум зря. А Понимаю. сейчас три столбца реально? Почему? Нет. я знаю. Хай, хай снайпер... Я должен был, чтобы ты вниз Хай снайпер не поблагодарил. Нужно вот было, чтобы ты вниз... Все, продолжай, все, тихо. Значит, это вот, да, как бы, всех люблю, всех обожаю, если у кого-то есть что-то сказать, да? У кого-нибудь есть что-то сказать, добавить, да? У да? меня есть... Да, да, ты да, да, раз... Самое да, крутое, пришло на всегда ли весь я... А, поражите, от поражите. Этой... Подождите, да, подождите, подождите, подождите, подождите, подождите, подождите, да. подождите, подождите, подождите, подождите, да. подождите, подождите. Подвинься, подождите, подождите, подождите. Он зависел, он зовится. Мне хочется плакать. Говори, да, не лагай. Да, Говори. Говори. Говори. Да. Да, Понимаете, да, вот в да, комьюнити. Да, а. Да, комьюнити да, такой дофиг. Да, да, а, так все, открой себя, дам, да, доводитель снова. И так, меня зовут. Так, Я играю тут почти месяц, Возможно, там 10. А, а, Когда я сюда пришел, сервер был закрыт на, на тех работы, и я хотел снова уйти, потому что подумал, что за фигня. Но, но, но потом заходит Нотах и говорит, кто хочет в город, я такой, ну, да, ну, пойду в город. И с этого момента я, я э, да, вот познакомился с Нотахом, э, понял, насколько он, э, да, ну, пережил очень много вайпов, из-за которых были слезы, страдания. Ну да, 4 вайпа в месяц. Да, реально. Четыре вайпа от них. Не, по-моему, пять, наверное. Вот. Он даже пять может сезон сезона подряд был самым богатым человеком э, на сервере, и сейчас я нахожусь. Мой секрет... Многие спрашивают, почему я самый богатый. Ну, это... Ну, это... На, на вот а так, Север реально подарил мне новую жизнь, я за него живу. С помощью него сдал пробное ОГЭ. Всем спасибо. Так, вот, а есть что-то сказать? Крэзи, <плэзи> давай. Крейзи, я честно плакал. Больше драков Давайте, кто будет читать за Крейзи, а? Пожди, Крейзи, пожди, стоп, стоп, Крейзи, давай заново, заново, давай включай. Давай заново включи, пожди, пожди, давай заново. Дорогие друзья, я бы хотел всем сказать. Ливнул не ливнул сервера, почему он тут? я бы хотел все сказать, что я ливай сервера, всем пока. Я могу сказать. Я могу тоже сказать. Подождите, подождите, ладно. Опа, давай. Здравствуйте. Короче, я играю на этом сервере тоже уже где-то. ну Год, с месяцев, не знаю, я играю. Я очень... короче, Я даже помню, когда первый раз зашел на сервер, что вообще происходило на сервере. Прихожу на сервер, стримит нотекс, смотрю, они, а, они сносят какую-то гору, я не понимаю, что происходит. Я так, кстати, не понял, что делать, да? Короче, прихожу, меня или банят, или что делать, так и не понял, за что. Ну, короче, нормально все. Потом... Зашел на сервер, нормально, когда уже его сделали, починили, блин, так круто было, конечно, лампово тогда. Меня, блин, приютил Саня, блин, была такая была, такая какая прага была, блин, помянем. Короче. Такой, блин, крутой фьюжн был, ламповый. Конечно, блин, и сейчас он крутой ламповый, но не такой, как раньше. Ставлю лайк, блин, ламповый, блин. Уже бот сервер живет, прикиньте. Очень Вот живет, вот живет. Да попик ливнул сервер. А. Ты живой. Ну, он придумался в прошлое, он будет такой. Вот это лицо, блин, реально. Конечно, все, были и плохие моменты, да. Были плохие тихо, моменты, тихо. когда вот вайп, был 5 вайпов в месяц, да. Когда были какие-то проблемы еще там с хостингом. Ну, вроде все хорошо, что все, что вроде хорошо кончается, наверное, да? Или как? Всем спасибо, блин, что вы играете. да? да? Нет. Молодец. Тупо розовая бантера. Розовая пантера. Реальная Розовый... розовая. Пантер. Тихо, слушай. после месяца вот как его открыли, вот меня приютил добрый парень под ником Финти Плюшко. Сейчас, сейчас он уже на сервере вот не играет тупо, потому что вот. Ну, короче, он какашка вот бросил серверы из-за того, что сгорел лес. Ну не, дядя. Лес, вот он, короче, поджёхал лес тупо вот. Спасибо. Поджёг колес, сервер крашнулся, и он перестал играть. И мы такие все плакали долго-долго. А потом включили сервер, и мы продолжили играть. А потом меня запросил, потому что у нас загрифили. И восстанавливать мою хату никто не хотел. И я такой обидно, тупо вот, и ревнул. А вот буквально неделю назад зашел на сервер и вот начал играть. Спасибо. Я и собираю. А можно я после этого? Я после, после тора. А, я после того страна. Просто говори. Тихо. Тостера. Я приседу. Реально на сервере играю я очень даже недавно, но когда я пришел на сервер, я реально окунулся во всю эту атмосферу, когда был еще совсем другой хаб. И вся эта дружная работа, когда мы всем сервером собирали ресурсы ночью на хаб. Я по них, кстати, теплым чувствами и хочу поздравить всех, кто играет на данный момент на сервере, и всех, кто играл на нем даже какое-то время назад. Всех хочу поздравить с тем, что уже год мы играем на этом сервере. Ну, вы играете, я недавно играю, блядь, три месяца назад, ну, ебану. Вот. Ну, короче, всех вас поздравляю, а я иду реально через семь месяцев, пожалуй, от это отмечу. Всем. Я могу говорить. А. Можно присесть, как бы. да, да? Да, блин. Я тут играю уже где-то год, э, как сюда зашел. И спасибо, конечно, моим друзьям, которые мне посоветовали этот сервер. И, и очень мне повезло, что наш любимый Notex создал этот сервер. Ему огромное спасибо, мы бы сейчас играли бы на школах серверах, которые, блин, ужасными были бы. Но Notex огромное спасибо. Испаль... И, конечно, я познакомился с очень замечательными людьми, как Максон, мельпопс, бафф, джаз, да, в попик, мимик и так далее и тому подобное а и я... спасибо огромное Нотексу. вот спасибо ему огромное очень огромное спасибо как бы да а, ну, можно тогда? А, я... а. Слуха, это, это, там это Тут да вы чисто на бочку встану знаете когда революции бывают а, ну может как бы Ща, как бучек. Бы вот, ой, Нодекса! <сёк> <ксар, ксар, реально. сёк> <сёк> ну <сёк> короче, <сёк> я вот пришел. Что? Я не понял. Ну <сёк> <сёк> я, короче, пришел давно довольно уже. Помогу поправить себя называть аутбом сервера. А, пришел я на вайпе 2-3, когда еще Квести назывался. Как он там? Сивисбург. <сёк -тёк> Фистери -таун. Ну Нет, да, и Сивисбург один. Сначала в Сивисбург, потом уже стал в Фистери. Да, я тоже тогда был. Сначала был лохом буквально, с видим своим сраным, где никто не жил, печально. Но потом нормально, начал развиваться, даже модератором стал, пытался. Но не стал, потому что конкуренция с бафом, это, ну, пулю, знаете, так, в, в голове подставки то же самое. Хорошо. Да, ты крутой баф. Ну, потом вайп, вайп, и, ну и там еще один вайп, кстати, был, помню. И вот я там... Красный гребень ушел там был довольно интересно Тем более ну, а, Мирон, блин, очень блин, человек, Мирон очень 40... да, интересный человек Мирон крутой, да Ну и вот сейчас я а -а -а. модератор чисто в дискорде Единственный, который в основном занимается всем остальным вот этим like. Именно по фьюжену Роли вот это всякое дерьмо мне это реально кайфово Жа... Главное, чтобы Ноток не сдох Ребята, киллеров не нужно Пожалуйста Я могу говорить Блин, блин а может... зря... могу. Спасибо за сервис Улучшение. Давай, снайпер. Тихо. Yeah, my... Я, могу. Я надеюсь, вы меня знаете. Очень крутой скин. Ты кто такой? Правда? Э, ладно, э, mm -hmm. я надеюсь, вы меня знаете. Как вы знаете, э, я как mm -hmm. спонсирую сервер уже полгода. Когда я первый раз зашел на сервер, я видел, каждый раз он крашился. Били краш потом что-то проблема хостом. Я решил, я буду спонсировать этот сервер. Я сейчас я радуюсь, что как поднялся и меня, чтобы не ебали тут. Значит, денег. забрали. Donc, давайте тихо тихо все отойдите дальше Вышло. верни шалтер с порохом отстави у меня нету а потом разберитесь я заткнитесь я сайпера слушаю мне очень весело с вами я вижу как вы проводите суды и как ты суешь мне порох в жопу Дим, если что на флижном все. Мне нравится, как вы ведете суды. Мне нравится онлайн на судах. Я никогда не видел на таких серверах, что адекватные люди почти. Есть исключение. Да. Вот он, например, Шерек сидит. Вот там Шерек. Я могу. Шерек. Я кто еще дальше? я могу Дарис, да. уже говорил вот тихо давай, короче, я тут очень много играю, целых два дня ну, мне очень сервер понравился, конечно но пинг очень высокий а кто-то сказал? кто-то сказал? Это Мильповс, поздравляю. Это... Голос ломается, понимаешь, уже Это человек. не Мильповс, мне кажется. Да, это нет, это у него не голос ломается. Не, не понял. Это это это у него реально голос ломается. Вот. <связывается> с чисто взрослением. Так, это не вроде сказал. Это я сказал. Мильпопс. Это не это Амир. Это ты с ним Это Амир. Это Амир, только что сейчас сказал. давай давайте уже нормальные люди, задолбали уже. Особенно, когда Нотекс говорил не связанную речь, утром, где-то в чате... В... Четыре часа. Да. Ночи. Да. Да. Сейчас влево отсюда уже в лубочке, Куда херу несешь? несёшь? Спасибо, нормальный не человек, он собирается он... прийти? Notex это -а не сказал. Ну, озвучка, это явно его. Вон, вон, Челик сидит, вон она, разговорит. Кто хочет зайти, вот, Помянем, кстати, Дубай. Алиса разговаривает умеет, надеюсь? Я умею. А, и, кстати, э, я играю второй вайп, капец но. Чину, приду, тихо, не читаю, не. заткнитесь но ну это где вечериночка в честь 23-го, капец когда станешь моей девушкой? сегодня 24-я никогда ну так этой твоей девушке скажу, если что блин, ладно а можно я? А, в общем, я играю со второго вайпа, блин, сначала, прям, блин, с дня второго, когда еще не было вообще даже никакой хайперлупы, не было хаба, блин, вообще такой. Информативно. Мне очень нравится. Лучшая речь. Так, есть кого еще речь толкать? Да, есть. Вот. Я после деда. Помянем Людову. Здравствуйте. Yeah. уважаемые игроки. Я вот играю со временем Флоренцию. Неплохо Блин, да? реально и 8 хочу... лет. Помянем Флоренцию. По да. И <говорит> хочу сказать спасибо мистеру Метоксу за то, что он создал нам этот прекрасный сервер. <говорит> <говорит> <говорит> и в общем хочу вас поблагодарить за то, что вы тут <говорит> Нормально. <сёк> кто, кто за дебил то его перебивает? Скажите мне. Давайте просто перебивать, да. правильно? Чел говоришь, же, что чек, да. Когда человек говорит, давайте им будем перебивать. Это уже не тот момент, когда надо поровфлить. Мы тут слушаем людей здесь. Краси свалиать сюда, ты уже потом будешь. Спасибо. Где <сёк> ты <сёк> иди дальше? Когда <Может>, будешь <сёк> жрать? Ну, я хочу вам сказать, все дочери и господа, <сёк> <Иди сюда, сёк> давайте а, я, я, я хотел. Так ты ж ливнул уже. Хочу, крылья, крылья, крылья. Давай смузи. А, я сейчас включу твой этого, микрофон говори. Сколько раз А, лива? мне выключили. Говори. А, я играю пять месяцев на этом прекрасном сервере. И я побывал в очень многих городах. Например, я как на сервер пришел, я.. Жил в городе Номи, он назывался Северсбург. Потом я, вроде как, ушел сразу в Эмбер. И мне нравился этот город. Эмбер жив, кстати. Согласен. А... Ну, в общем-то, мне -то очень ним... понравился этот сервер. Я решил а, играть на нем долго. Потом... Между прочим, что вы понимали, Смузи Музи поставил в Name MC наш сервер в избранные. Вы, никто этого не сделал. Кстати, спасибо. Он, я сделал. Он... Дюк, после... Дюк после меня сделал. Я слышал, да. Он, кстати, пригласил на меня на этот сервер. А где? Ну ладно. А, потом я не играл на сервере, потому что он мне наскучил. Потом я решил вернуться и создать свой город. Все. Да, код, это все, можете. Да. Кто-то да. еще хочет это сказать, что ты? Нормально меня убили. О! Так она разговаривать умеет. О, спасибо, Ичи, успею. Кого я сказал? Это прекрасный сервер, я люблю этот сервер. Это прекрасный сервер. Я люблю Бабайка. Кстати, спасибо скрипке, что всегда передает именно мне у главного ФБР-вца. Когда нам борьбу будет ФБР? А я есть, короче, -то хочу сказать, сказать то, что да, это хорошо сервер. Нам так много людей играть, так много знакомых. А, много токсиков. В общем, я люблю это сервер. А -а -а. Кстати, последнее про меня было сказано. <laughs> И про меня. Еще у кого есть. Куча странных странными хотите... странным названиями. Конечно, <связывающие> первое, что я делаю, тихо, серверы, это кражи. Да, ты говорила? Так, если я хочу говорить вместе с Арестом, я вас просто всех забаню забав... по микрофону, и все. Я вас забаню нахер. Короче, хочу вам рассказать интересную историю. Спасибо, кто-то нас разговаривает. Хочу вам рассказать большую историю. Мы, город У нас, короче, предал один очень сильный сервер. Мы сильно обиделись, и мы решили прийти на Фьюжон. Хочу сказать сразу, нас не сразу приняли. Тихо, арест, арест, тихо, арест, тихо. Да, я встал на секунду. Ясно, Гриффит. Осуждаю даст вместе со всем его, э, со, с его админом. Пока, можешь продолжать. Так вот, э, и нас, говорю, сразу приняли не сильно хорошо, но мы начали создавать тот кусочек этого сервера, помогать именно новичкам. И начали нас другие люди помогать. Мы познакомились с такими замечательными людьми, как он не вижу где он, но нормально. Потом мы вспомнили нашего старого сожителя ДАФа. Потом мы встретились с Notex, и потом уже сервер, который нам все откатывал. И мы хотим вам сказать большое спасибо, что вы нас приняли именно вот так Я думаю, что сервер дальше будет жить. И еще не первый год он проживет и пригонит все другие серверы. И станет намного лучше, чем у самый популярный сервер, сами знаете, вызывается. Это Самьесавис не говорит эти названия. То есть еще что-то сказать? Я могу сказать. Давайте вылетайте. А, Кстати, <sixtatic> я... и хочу сказать, что на самом деле я на этом серии был очень давно, еще когда-то в марте я сюда приходил. Но там, когда я приходил, нотекс был немножко дурачком еще и не. Я понял, был ум. Мне кажется, он путает. Я вижу то, что он изменился, и я хочу его поблагодарить за этот великолепный серебро, а и убить Фина, который вот это вот лох. И все. Вот это вот. Вы он. Лучшие. На Насчет Фина надо просто медаль дать. Ладно, я не. Давай. Можно сказать. Почему? Да только выходить только если сказать. Все жопа меня. <свят> ну, кто выходить говорить что-то вот, я не понимаю. Кто вам это? Бабайка какая-то. А давай, пива, печенька. Да. Пива, печенька а где ты? Перени а. его. А, внутри... Ну, давай, казах, говори уже. Казах, Уберись. кто я? Ты же да. вышел, кто? Ну, кто вышел-то? Это Кентабрион. Меня только что убили а. вот это. Я самый лучший игрок на серии, кстати. А, я сочислю... Св... <свят> блин, ты не кустер, блин. <свят> Где казах? Я сейчас прилечу. не с Нами. А на день рождения... прикол. Блин, где казах, блин? И казах пришел к этому, слушай. У -у -у, на сервере я... Ладно, кто хочет узнать что-то? Я не понял. Кто? Я Давайте выходим. А мир 4 бежит. Ясно, пума я, наверное, у, бейк, у меня да? черный костюм э, пума есть, если что. А тут розовая пума. А я тут, май... а, как это У меня просто он он он с пуля. Красиво сказано. Короче, а вот, я. вот я. Джайс. У меня такой же пластик. Купец шишка дымится, а что делать? Ну давай говорите, кто тут выше, будет кто говорить, то говорить, тости. А, а, да. Тихо-тихо, тост Да, ну как бы еще хотелось бы сказать чисто. спасибо всем игрокам, которые поддерживали же сервис на протяжении такого долгого времени, которое я пропустил, реально. Спасибо Notaxe, спасибо всем админам за то, что держали этот сервер, избавляли его всяких клэков, тупых, реально. и как бы, ну, я покакал, выходи, выходи. ты кто в ДС? Как только я зашел на этот сервер, я сразу увидел уведомление, выйти с этого сервера. Все. А, а, а Пишите мне его ник, пожалуйста. Кого? Кстати, чай, молодые, я называешь? когда зашел на этот сервер, меня два раза убил Крейзи, но я не знал, то, что для этого можно подавать в суд, и обиделся. Да, Крейзи, молодой? Аноним, это ты? Почему по, по два раза уходит. Да включу тебя аноним. спасибо. А. Так, тебе давай? Ну Я хочу рассказать историю Еноми, как он вообще э, развивался тихо тихо говорят тихо как говорят не прибивать про них дофопик да, говорит когда он говорит все тихо да, говори дофопик да, короче э, когда я на ну, меня только зашел на сервер он пришел голос с крыла он ну вроде бы более менее был нормальным но после где-то недели и э, жить, может быть меньше жительства в, в нашем городе Он, ну, ну в принципе как он бы, сейчас на сфере, так он и велся еще я помню как к нам пришел Крейзи в город и было то же самое. По истории, можно я тоже расскажу? Сейчас, погоди, я еще не расскажу. Он, короче, к нам пришел в город, да? И он назвал меня папочкой. Я с этого так кринжавал реально, он назвал меня папочка Дав. Я такой. Потом еще. От кого он взлетел? Ну, в принципе, ладно. Еще я помню, как нам пришел в город Хема. Прям впервые его в это было прикольно да что у ну, меня со спасибо так давайте я рассказываем по истории да значит да смотрите значит как мы знаем у нас на севере есть такой игрок как бобик вот ну. еще другой ник не было вот ну как бы понимаете вот ну вот как бы мой любимый игрок реально вот пойдем побольше бы таких как Бобик, вот жизнь была бы прекраснее, ярче, вот и просто радостьнее. все понимаете то, что это сарказм, что он получше игрок, да? Надеюсь. Вот это это. А я не лучший игрок. Подождите, а? То есть подбирайте вещи, где мои вещи, отдайте oh, вещи Дай, я б тебе сказал, где твои вещи, но я боюсь, такие ну, так слова за... еще, да? если твоя мама слышит такие слова, ну, то у тебя бан будет. эй, 8 пороха, отдайте, мне было 8 пороха хочу задать свою заявку на роль стендер у кого вообще? Можете все сесть, а! Сесть, сядьте, все, пожалуйста, Все сядьте, я читаю до пяти не могу вести, потому что у меня ноль. Давайте, все быстро, сели. <смех> <силы. смех> Подождите, бы пожалуйста, -то чтобы что-то сказали чтобы все сели и успокоились. эти все. все, пожалуйста, нормально. Сядьте, не стойте. Как зайти на все, как ты выд... Сядьте, пожалуйста, спасибо. Нормально. Опа, опа. Да фобик этот, можете нормально себя вести, что за медведь а, какой-то, без кожи, полысый какой-то, лысик. Ясно. Все, давайте, ребята, все сели. Что там бегают, ладно? Ну так, я хочу что то, еще про Бобика сказать. Почти, вот, значит, Бобик, он э, Сука, э, клоун. Ненавижу Бобика. Ему весь мозг сегодня поимел. Вот, никому и врагу такого не пожелаешь, говорите. Хочу сказать, бишь... что... Хочу сказать про Бобика, про его первую встречу со мной, да, вот, это третий сезон, суд в башне Нотекса, да, вот, ну, кто, кто помнит, тот знает. Помню. Флэшбэки. Полиция стоит, ну, как, ну, не впускает людей, потому что Нотек, или там, этот, Андрей сказал, никого не впускать в суд. И Бобик такой, о, привет, меня бьет, я такой его, ты что, офигел? Он говорит, привет, бьет, меня бьет, я говорю, ты что, офигел? Он говорит, привет, и начинает меня бить снова. Я его бью рукой, потом мечом, потом топором, случайно его биваю, он говорит, плюс суд. Он снова приходит, вбегает в здание суда, начинает всех бить, если кто-то не помнит, то не знаю, может быть, кто-то. Вот. Он выбегает, за ним гонится, он прыгает в воду, ну и вот он брать. Это моя первая встреча с Бобиком. Я его запомнил навсегда. Куда кол-стория. Ку Опа. драл. Ну драл. Буду пришел сюда из-за а? того, что мой сервак, где я играл, и был модеру Термонаткис. Когда я пришел сюда где-то в августе, я не очень был активен и знал только некоторых людей, таких как Юнами, скорее, и других. Но на этом вайпе я выделился и познакомился с многими замечательными людьми. Хочу всем сказать спасибо за этот сервак. Спасибо огромное Нотексу и Стелливеру. А мне? Я могу кулстори cool особенно, за... особенно Нотексу и снайперу, вернее, в копейки не вложил. Чисто посидим ну, как бы, и расскажем о том, как там, лесок, бля, ну, вот. Э, э, был, короче, у нас суд или аукцион, я не помню точно. Вроде, нет, был точно аукцион, да. Был аукцион, короче, этот дурачок, ну, типа, мы с ним срались весь аукцион, и когда Арис начал продавать, как бы, меч на одну ну, как бы, ну, это, это был мой шанс. Потратил реально на все это дело 16 пороха, но зато круто ему отомстил, и дал ему лещами, чем и прочность на самых самого. Ну, короче, после этого мы стали с ним заглядными врагами, круто, реально, как Спайдермен и этот зеленый гоблин. Всем спасибо за внимание. ухода еще еще что-то интересное, это вякнуть. Спасибо с мы. <смышленный> да. Так, а, моя первая знакомство с а, Как я говорил раньше, я жил в Сибирь с Сейчас называется Телт, город и номер. Так вот, э, в общем-то, я находился в городе, никого не трогал. Ко мне, ко мне со спины подбегает Бобик и начинает бить. Я говорю, зачем да ты меня бьешь?" Да, нормально. И, короче, мы с ним познакомились. Вот так он, он начал бить, и он меня чуть не убил. Ну, нормально. Мне кажется, смачивает на мою историю. Да нет! А что тут? А ч тут так много розовых людей? Он как бы загейфил, как бы холм А Потому что я не могла А, короче Знаете, короче, Пас. как... -то... А, а. Ну, джаст Можно скажу? Короче, знаете, как вот мы и наш город познакомились с Бобиком? Короче прям мы создавали второй район, мы набирали людей во второй район Набрали там ССВГ Коэтом ]あの, еще вы набирали, не помню людей. Ну собаки а, да, набирали. Ну, О, это vehicles, да, это я еще там. И помню, поставь скорее, короче. Вы... И, и я тоже, как бы, да. А, а, мы... По по мы с ФГБ. А Лобика второй район. Он там, так, да. Дали... Или я ошибся, говорю. ты ошибся, говорю. Или мы в первом? Да, -да, -да не во втором. Ну, короче, Нет, он... третий, третий, третий район, а, третий район. Третий, не помню, короче. В он так достался, чтобы кикнули его короче из города. Он так возмущался, потом, короче что-то у нас с ним долго были 40 какие-то, потом короче пытались им ним ПРП то есть что-то мы начали поместиться драться и короче ну, как бы он так доставался к тем, что просто до донимал, просто всех донимал, просто как бы как дурачок себя, ну дурачок конечно, ну был пол дурачок, вот не буду сарать, потому что мы люди, которые жили во втором или третьем Да, блин. спасибо за внимание, бабик дурачок надеюсь, здесь вас банят и вы что то не забанили ну ч, за это за Брисон, кстати, забанили. Боббика никогда бани. не забанят Бобры это... банки, вроде разбанивают. Оралка для нотикса пропадет, Вичу. Я люблю клоунов, кстати. А, нормально. Красиво, понял. Сука, я-то еще на север играю. Нотикс, гендри. О, Нотикс какой-то красивый, невидимый. Ребята, давайте еще есть истории еще. Или может что-то еще чем то да, есть? Да, тут у меня как хочу бы есть У меня есть короче, игры, у меня история, у меня история есть, как я загрешу не я не его Верните первый вайп, хочу играть там где Флоренция была, Дубай и правда всем пока А Ну, а, все Давайте присядем как бы кого там отображается голос Подождите, у кого там? Супер Мегаполу, можешь миллион турчиков принести, пожалуйста, из своего там короче. ресторана? Короче я помню такую историю еще, когда был... Э, как город назывался раньше, Джаз, где было три района? Азор Да, вот. И, короче, когда был суд, и, ну, точнее, мы после аукциона или суда точно не помню. Я выходил и тоже меня начинает типа бить этот э, э, бобик и типа я говорю что ты меня бьё от ёбушки ты меня пожалуйста! и короче я его так пару раз поубивал он такой фу грифер кончена, это и Он ну вот так вот типа мне говорил такой, ты тупенький или как я ты тупой это ты меня во-первых чуть не убил а во вторых ты мне не вернул рес он нереально рес не вернул как бы да Пой, по ему. и потом был суд, естественно, я, был, я выиграл, он меня катал. Это... Не, подожди, Бобик, нет, Бобик выиграл суд, и я ему за полстака пороха. И, пожалуйста, можете за... Ой, можете, пожалуйста, Бобика, я вас прошу. Кстати, кто помнит свинный плюс чат? О, свинку, а да. Я помню. Пацаны, а напоминаю мем. А, Север. Еноми, в каком городе вы проживаете? ⁇ -мо ⁇ У кого в честь в городе? Ни в каком. Свин. Только в честь моего сердечка. Это дам, был город. Да. Блин, надо свина позвать обратно. Ну я пришел, чтобы сказать, Кого? кого... Реально, банбочка. Я пришел, чтобы я сказать... Из мирограмма. Я знаю, что я сделаю. Нотекс, у меня есть крутая история про Милан. Я хочу разбанить Брисана, ребята. Забанься бан Бобика. Нотекс. А давай как вот идея рождения забаним Бобика. Вот хорошая идея, блядь. Нет, давайте движение разбаним Бриса. Как вам такая идея? Не, Бриса, не надо. нет нет, нет, не Нотекс, Нотекс, Что? У меня есть история, как я познакомлюсь с. Спасибо, что не перебиваете, У меня есть история, как я познакомлюсь с. Это была максимально милая максимально крутая обстановка. А, захожу я в Discord сервер Fusion, и она говорит, о, новички приехали, блин. Я такой, ну, при этом. Она говорит, я тебя спрошу, как поесть на сервер? Она такая, а, 50 рублей. Она такая, а, я такой, не понял тебе, она такая, конечно, Это такая. Да. Потом она говорит, нет, конечно, шучу, я говорю, ты что, смешная такая, да? RF у да? Вот. Она говорит, конечно, да. А, дальше я не помню. Ну, короче, она там что-то сказала, что я дурачок какой-то, ничего не понял. А, Обматерила меня там что-то, хотя, наверное, я не знаю, не помню уже. Склероз. Склероз, да. Склероз, может быть. Да. Инсульт жопы. Это где-то принес Подожди, у меня... Конечно. <свист> Нихер не буду потушать. Выпечка! Где тоафики? <свист> я все у тебя, окей, не проблема. Блин, наверное, чтобы... Вот вы еще, это сервер. Вот созвищ... Опять антернас. Че, как на сервер зайти? Объясните, мне я математик. с Новым, <свист> с Новым Годом, узел, да. Ну, это чисто. С Новым Годом! <смех> Ничего, мы, мы, наверное, со снайпером сервак починим, это хостингом, поэтому... Нормально. Короче, ну я изначально, когда пришел на сервачок, я же тут недавно, число. Ну, короче, я пришел, я был знаком только, ну, как бы, с мистерианцами, потому что, собственно, ну, к ним реально и в город пришел. Мы с ними давно знакомы были на тот момент, ну и нормально. Но потом, когда я вылез из своей зоны комфорта, из своей да, да, говори, говори. вот, и там я познакомился с крутыми людьми, как да, чисто там с нотексом, что-то. Супер Мега Про тоже я с ним там чисто болтал, с Дюком, Схема тоже познакомился, ну реально круто. В общем-то, ставлю серверу лайк, реально, ну как бы, ну... Как бы... Куда по звездам поставить? Выбер, да? Так, все, Так, ребят, да, давайте, сейчас будет история, я надо фонарик включить, знаете, как страшилка страшная вообще. Капец. История, Сторая? как я познакомился с Финном. Сейчас. О, жизнь. Жизнь. Ставьте яркость, на минимум. Я знаю, кто да. такой Фин. Тихо, готово, значит... Нет, топ-топ-топ-1 самых худших вещей в жизни. Запиши, давай, вот. Давай, давай, давай. О, давай. давай, давай. Так, все, я замутил там кое-кого, а то он именно слушает. Спасибо, вот. Так, сейчас звук, вот. Значит, смотрите. Я, короче, создал такой Fusion MC, да, такой красивый, вот. Тогда еще ломали гору, да, этот, Джаспур, что я говорил, мы там гору ломали, хотели бы, это, расширить, вот. Это, приходит, короче, этот, фуфрик, фуфрик, фуфрик, фуфрик, как его? Правильно говорю? Фрутик, фру... Фрутик Да-да-да, Фрутик. Фрутик. Фрутик, спасибо Фрутик приходит, говорит мне такой, ну так, короче, я тут могу как бы друзей позвать, да, вот, как бы, да, красиво, вот мы... Там это нет, он спросил, ну так, скольки можно сделать город, вот, говорю Ну, типа, ну, говорил, Фрутик, на, типа, ну, 4 человека для города, да, вот тогда это вот так было он Говорит, ладно, сейчас друзей, короче, попробую собрать, да, и все такое Короче, э, он приводит, Фина, Рейзена приводит, кого еще? Фин, Рейзен Алгем Алгем, да. И их четвёртых ходят ещё, их, их друг, друган, я не помню кто. На Т Гнам... тоже, как, как Тритик, но не Тритик. Стэнд Нет. Я не помню. Как Тритик, но не совсем. У него были друзья Триток. Гн... Я, я не так... помню. Я только Гноника вот, знаю. Я знаю Рейзен". Я вот. Ну короче вы поняли да, вот. Короче у них там был город, но все выживали, все нормально было, то есть я там рядом со форсманом выживал, там гору ломали, да, вот. И тупо мы реально а тупо чилили, кутили, кайфовали, вот. Короче я стримлю такой себе, да, строй там, мы там, у нас там на сцене был, у нас была реально пафосная такая сцена, крутая реально. Вот у нас там проводили всякие суды и все такое. Вот. Однажды, короче, мне пишет, типа, финка, короче, говорит то, что, вот, у меня тут друг зашел, реально, вот, город, как бы, ну, реально, его, вот, в основном, не как бы, да, вот, я такой говорю, типа, ничего себе, вообще ничего, секунда, ну, секунду секунду секунда, секунда, у меня тут просто мама зашла, ничего. все, да. да. продолжаем. Мам. Вот, фин, да, я иду такой к ним прихожу. Вот, и, типа, вижу, все сломано. Говорю, кто за гриферем? Мне говорят, да какой-то там друг, и говорю, понятно. А можно ник, чтобы, как бы, ну, забанить дело? дела? Говорят, там левый ник. Говорю, ну ладно, я проверю, да, что-то, знаешь, подозрительно как-то весь остров сломан, да? Вот, смотрю, а там Фин ломал блоки, этот, Рейзен ломал блоки. Говорю, типа, ну, ребята, что за дела? этом, знаете, они мне еще кикнули из голосового чата, то есть я уже понял, что-то не так, как бы, да? Как бы, кто так делает, вот. И, типа, говорю, типа, если вы хотели просто уйти с сервака, вы могли просто об этом сказать, когда И все. Вот. Они, это они как я геном. понял, э, эта история с финном, вот я вам это... <свист> вот. И в итоге, это еще не все, конечно, да? <свист> <свист> а -а -а вот. Они, короче, уходят и говорят, окей, без проблем. Вот. Их остров сразу продал <свист> Сволсману, он там его разобрал, ему там ничего не надо, он нарезал его вот, со себе оставил, короче, и продал. В итоге, ну, как бы, если не хотели уйти красиво, то это херня полная, мы его так продали, так и все, все, все, все, все купили. Вот. Короче, но на этом еще не все. То есть он ушел, да, все нормально. Потом, короче, прикол в том, то, что я, короче, стримился на сироке, да, так по фану, реально. Вот опять же, пути, учили, у меня как бы забыл про них, как страшный сон, как бы. Знаешь, мне такой говно, в принципе, по помни, да. Но мне, короче, во время стрима там заходили всякие финны, фурики говорили: Ха, реально, Лох! У тебя там игра 9 человек, у нас 20. Я на я говорю. Ну, посмотрим, как я, да, кто-то на нас лавка. Как и кто так вообще это некрасиво делает. То есть заходит ко тупо на стрим, Финн говорит, реально, вот, говорит, то заходит. Говорит, вот ты у тебя столько, а вот у нас столько я Говорю, типа, ну, да-да-да да. Вот. Тихо, подождите, я не договорил Вот, в итоге, сами видите, как все обернулось, да, к нему Вот И как бы, вообще, некрасиво он поступал Очень некрасиво Заходить к кому-то чужой человеку на стрим Так вот, как бы, понтоваться За это, я считаю, надо это убивать Раз таких встретим. людей Да, как бы, вообще некрасиво Вот, но я не банил, я просто наблюдал за этим Реально, вот, знаете, цирк Вот что в итоге, это? как вы думаете, что все обернулось? Фин там накосячил, денег нету, вы держитесь, да, короче, потом Дав пришел, пи... нет, первый пришел Дав, Грандспайдер, этот потом Сирвайл пришел и все остальные. В итоге вот. В итоге Сирвайл, Грандспайдер минус лицензии не играют, вот дофига да, играют. Вот. Ну как вот. Ну и супермегаполис, конечно, фильм. да. Super а Мегапро. можно рассказать тоже про финность? Почтите, сейчас я расскажу. Почтите, да, почтите. Да. И знаете, вот в чем прикол, почему это? Фин, он как бы ну вы знаете да то что я люблю в коллективе там поделать дела да в хабе, вот mm, это да, как да. бы все знают то что как бы нотекс чему вот но это не в похожем смысле да вот но мне типа я смотрел на стриме то что фин как бы время стрима там в гремке как бы суд это летал смотрел да как бы еще там это мне, короче кто-то там сказал шипнул то что он там это реально сказал то что он сегодня маг ему как бы все можно я тоже не бом бомбанул этим вот он реально. короче вызывал еще типа молнии вот ну по короче это полный жесть, я считаю, это еще далеко от моего, моего уровня, да. И то мой уровень я считаю адек... абсолютно адекватным. Спасибо за внимание. А можно да. продолжить да. это? Насчет Фина можете да продолжать, мне интересно. Спасибо. Да, я хочу рассказать про Фина. Можно я камплея? более точно расскажу? Ну да. я хочу рассказать именно со своей точки зрения, и так как я пришел опять же. Я, на тоже, я 10, потом приведу. Финн Финн тупой не Финн не буду, я нейтральный, да? Финн просто не очень хороший человек, не связывайтесь с ним никогда. Спасибо. Короче, да. В общем-то, мистерия наша знакомая, типа, вообще еще с видеодаста и как бы объясняю. Мы, меня Никита, то есть Нигейм, пригласил чисто на Метеодас, я такой захожу, реально круто, вот, играем, ну, по онлайн был реально, ну, там, человек 6. ну, может быть, чуть больше. И, короче, произошла спустя, ну, вроде бы месяц, вроде бы месяц игры, произошла такая ситуация, Север, как бы, продан, как бы, ну, как бы, ну, кто кто ожидал, кто никто не знал, никто не ожидал, чисто, реально, вот, продали сервер, реально, за <с -unch> 2 рубля, помянем. Короче, продали сервер какому-то, реально, лоху, который этот сервер, собственно, и угробил. Объясняю. Была, короче, такая ситуация, то что ну, он набрал какую-то свою тиму школьников, они там что-то разбирались с сервером, не могли фпс от ТПС отличить, ну, как бы понимаю. И эфиром об этом узнал и раздал всем игрокам опки. Эти чуваки да, начали оперативно эти опки убирать все В общем, он забрал у них группу вконтакте Поступил реально, ну, достаточно некрасиво И между тем, ну, как бы, да, они некомпетентные Но они заплатили бабки чисто Слышишь, ты немножко ошибся почти... До того, как он выдал опки А что он сделал? А, то, а что, да, он, типа, же он же забрал группы, да это, да Школа админы, админ. Они взяли и забанили да. целый город и снесли все их постройки. Да. Я это, понимаю. короче, он начал создавать свой сервер. Другой, совсем другой тематикой. И они пошли к нему в Дискорд. Ну, я так понимаю, то, что, как бы, новые владельцы сервера решили то, что, ну, как бы, О, блин, они предатели, вонючие, и забанили их все. Они такие, а, поймаем. Ну и потом, когда эти новые админы лоханулись, они меняли почту, и в итоге просрали карту, чится. Ну и все, собственно, сервака все ушли и ну, читца. нормально. Учиться, реально. Читца. Ушли все сервака, и э, теперь все играем на фусю. А вы надеваете как бы... на голову блоки? А, так это мы это, ну, пошнями, к чем же Смотри. еще. Это... Я хочу тоже рассказать про медицинаций еще кое-что, да. вот. Во-первых, как я на него попал, а во-вторых, как я перешел с. Что? Вот, короче, а как я перешел с Mythass а на фьюже? Как-то а с фултик, ну, типа, когда Mythia смысл Смотри, уйди, пожалуйста. Как-то раз, когда Mythia Как через У вас есть. на голове камень. Убедите. Как у через камень не разговариваете? Реально, да, вы чума? Да. Вот, к -к -к короче. А... Баген задолбал, можешь сесть уже нормально, а то я еще забаню, еще не, не только в десу. Ищение обострения. Да, реально. Э, да, я и... то, что у вас да? это брачный период. Сядь. Тихо, все, не мешайте, пожалуйста. Сгоря со зачем такую информацию говорить? Дайте договорить, пожалуйста, да. Вот, как ты перешел с Метидастом на фьюжн? Когда Метидаст был на грани первого... Умирание, то есть он умер, по-моему, раза три и возрождался только же раз, вот, на ну, ну, да. мой вот. А Фуртик такой говорит, кто хочет пойти на другой сервер, там, вот это, да, да, Фуртик обманят на сервере ментезаста, по-моему, потому что, ну, типа, за пиар, вот этого всего, да. И он он не успевает, типа, скинуть, а, ну, вот, вот, ссылку на Нотекса, да, я напишу Нотексу, вот, привет, я, я от Фуртик, он говорит, да, привет, давай, заходи на сервер, вот, как будто все-то, все такое. Но параллельно я и, ну, немножко играл на Метинасте, но я видел, то, что он, он уже умирал, потому что там играл, ну, максимум 2-3 человека. Вот, да. Когда был где-то, ну, около конца марта или... Ну, конечно, в конце марта я зашел на фьюжн. но, ну, в общем, нормально, да. Потом на фьюжн я играю месяца три и вдруг Финн пишет, извините, там, типа, вот, я вот... Вновь открывай сервер, потому что у меня там типа, были какие-то проблемы, меня взломали. Он снова открывает сервер, я там захожу, смотрю, что там такое. Через завтра он закрывается снова, потому что на нем никто не играет, всем пофиг. Потом Финн говорит, снова создает через месяц третий свой сервер, говорит, пацаны, простите, реально, я, я вернусь, у меня там деньги появились, реально, буду донатить там на холост, реально. Сервер будет жить год, на миллиарды лет. Через недели-две он продает сервер. Реально. Ну, Гениальный как бы... человек. Потом э, он создает сервер, там, типа, самодаме, который, наверное, сейчас тоже -то -то -то уже умер. Наверное, не знаю. Все. Как вам а Очень неприятно. А можно я расскажу? Вот я просто с самого начала метеоруда, да? Кто с самого начала? А yeah. Yeah. он реально old. А, uh -huh. Я. Короче, мы, когда ушли от, а, с этого Софьюжина, мы создали вот этот город. А, там было все реально хорошо палось, Круто все было. Реально. А, и в какой-то момент Фин начинает сходить с ума. Он думает то, что наш э, этот сервер не будет продвигаться вообще никак я типа у нас типа реально застыл и я знаю почему потому что мы добавили этот э, деньги чтобы ну платили деньги люди за вход они а то что сейчас это и я осуждаю этот момент да э, хотя я в тот момент голосовала за него э, пот потом потом э, э, он решил создать ну второй сезон метеодаста Первый покончился с жизнью, да, хотя он развивался очень круто. А, и там были фракции, которые потом, кстати, за Заквиель. Ой, что? Синти, да, на 5 секунд? Да, да, да, да, вот именно вот это вот. Ну и это, короче, тоже продлилось недолго, месяц, недели две. Первый был самый удачный, который продлился, ну, месяц примерно, да. А, ну, а потом у еще начал сильнее сходить. И решил, знаете, что делать? Делать, типа, мы в космосе живем, да, с а я я боя, да? А, ну, и короче, он на все лето и начало осени пропал вообще из виду. Ну, типа, никому не отвечал. И его все начали хейтить, типа, ты что такой лох, воняешь? Я да, вот, слился, согласен, слил. ты... а, понял то, что у него ничего ни хрена не получилось, и он решил заново, уже вот, получается, в октябре, в середине примерно, открыть вот этот сервак, <т tribe> а, ну, и, а дальше вы историю знаете, ну, типа, его продали и всякое такое Но он наверное, еще более плохим людям, чем он есть Да-да-да, согласен, ну, типа, там глэки совсем были, которые вообще не разбираются в серверах и... Знаете, вот я говорю то, что если вот у вас нету денег, да, вот вы думаете, то, что вот вот вы думаете, да, вот в играть, вот есть игроки, знаете, на вот на Fusion то, что вот Fusion какой крутой, да, реально, вот сейчас создам свой сервак, вот у меня сразу будет там миллион онлайн, а буду реально вот лучшим админом. Ни хрена подобного у вас не будет, миллион лет вам будете жить, и вы будете всирать деньги просто впустую по миллион раз. В принципе, мы сейчас деньги как бы впустую немного да, тратим, но зато не знаю, мне прямо то, что много онлайн играет, да. Вот, ну и то у нас много онлайн. Вот было бы у нас онлайн вообще ноль, конечно, мы, наверное, думаю, наверное, бы и закрылись, да, вот, Я не понимаю, вот, людей, которые просто берут, вот, знаете, вот, мама подарила на 1 сентября 600 рублей, да? это такой, и такой, и это, и сын такой, опа, ребята, так... блин! Создал реально сервер, вот, сейчас будет миллион. Са, а, ценил, сделаем, сделаем вход на ты, за тысячу рублей, короче, и будет нас, короче, будем сами миллионерами, реально, вот, как бы, поднимемся, знаете, да, вот, а баба, это, э, это, мне за завидует мой батя, да, вот, реально. В и итоге, я... короче, у вас ничего не получится, поэтому, ребята, все, кто так думает, одумайтесь. Спасибо. Живите Майнкрафта, не мечтами. Я, э, я, я, я могу. Рассказать про подождите, про подождите. Потратил до Севак около вот, больше ста косарей, как видите, еще в плюс не ушел. Спасибо, продолжайте. Что да, что музе, можешь уйти, пожалуйста? Я тут сижу. Что у тебя со скинами? Да. Я и меняю их как, как перчатки. Он просто какой А, кстати, да, перчатки тоже меняются. Не он понял, успока, как как он как он? Он пока. Короче, как я попал на метеодаст, реально? Uh, был хайп да. Вот. Существ су су существовал такой. Возможно, он сейчас существует, но. Да, он он, не... он гамано реально, если честно. Там, во-первых, ядро хреновое, во-вторых, админ хреновый, Но там был оди один крутой вот админ, который, наверное, типа, он, он сказал всю правду о которых которую уже, конечно, все знают. Mm -hmm. вот. Да, извини, пожалуйста, но. А да. не был крутым админом. Все. Ну, нет, я не про это, я про то, что он, он все удалил, и да, все. Вот, короче, э, был сервер, да, вот, за минут пять до конца сервера, э, вот, я по походку вот, э, был, ну, до того, как сервер закрылся за минут, ну, за минут 5 до закрытия сервера, э, в, чате, в чате было написано через консоль, типа, приятной, ну, игры, мы такие, ну, в принципе, нормально. Через пять минут сервер закрывается, и один из ламинов пишет, что он типа, там удалил все, удалил карту, удалил доступ к хостам, там, короче, типа, по забрал деньги, но это не точно, я не знаю, вот, да. И он сказал, я, я создаю свой сервер, Вот, скинул, типа, там, на что-то киви я свое. Слушаю. Вот, да. И потом, по-моему, либо Арист, либо кто-то еще скидывает ссылки на разные э, приватные сервера, и как раз-таки один из них это был Метядаст. Э, Я такой захожу, ну почему бы не зайти, вот. А, нет, не, не ты? Ладно. Вот. Э, в принципе, вот. Но, когда... Так, потому что... Там, наверное, вот. Ну, потому что, во-первых, лицензии еще не было, наверное, у Ариста. я не знаю, возможно, было. Вот, да. Не буду любить. Вот, да. В принципе... Ну, а... на Айсбурге, а Крутой Да, Айсбург, да, Крутой город, да. Жаль, что вот, вот мэр Айсбурга, у него нет лицензии, и он не может зайти на это серу. А так было бы круто. Который... Подарю лицензию. О че серьезно? Я могу тебе скинуть ссылку на его ВК, ну, да. чтобы он нормально. Но так, пожи, у меня есть идеальная идея, как э э как это как, как касается можно взять подписчиков в группе, подписчиков в Discord и плюс все могут подписаться все твои на твой канал. Угадай какой? Какой? Канал Notix Play реально 6 подписчиков. Блин, капец. Нет, я канал Notix Play 5 миллионов подписчиков. Ну это можно будет, но попозже. Я просто сейчас. я сейчас сам знаешь, что мне в углу каждый раз. Так вот то еще есть речь толкнуть. У меня еще есть тоже. не ВК. Вот, подожди, сейчас, подожди. Вот супер дед, пусть скажет дед. Отойди, вот так, вот где. могу после такого. да а, а, да, сделал, да? Как а, да кстати да я еще у меня еще есть история про супер uh, Про, короче он торговал наркотиками на метеодасте у, у меня были люди в полиции которые uh, типа хотели у него купить не приходили на спав uh, он, короче, такой, типа, давай деньги, и мы и мы, и мы всей полиции его вяжем. Так, э, около трех раз подряд, потому что он глупенький был мальчик тогда, не знал про такти тактику, то, что надо делать закладку, э, писать координаты, э, вот, да, и убегать. Ема, помнишь, когда мы ловили двух пацанов, тоже находили? Блин, это... Вопрос, Ой, это можно? Там... Я еще не опоздал сказать речь, это типа... Нет, давай, давай. давай. ...дня рождения, да? Да. А, ты... Это Катюша? Да, короче. Есть Андрюша, дорогие игроки, Fusion MC, дорогой Семен, дорогой Fusion MC, значит, собственно, я только пришел домой, поэтому я не буду это э, многословным, вот, поэтому я лишь хочу сказать спасибо Семену и спасибо вам, дорогие игроки, за то, что вы тут подарите мне радость. Нет, вот и что и что мы тупо страдаем дурдомом вот я лично считаю что Fusion MC еще очень, очень очень очень очень долго проживет и мы будем вместе все там когда нибудь если все будут играть то посядем и вспомним что я за дурдом так что сказал вот поэтому Fusion мс я вас тупо люблю не оба... а слеза уронилась О, кстати... Да зачем мы про меня Говорит, ну пацаны, ну реально, ну это какой-то... У меня есть история, как я познакомился с Максоном. Реально, это, это было нормально. Просто... Вот, ну я прям в, в точных деталях не помню. Ну короче, по-моему, это был, типа, набор в полицию, да, вот. Э, если вот ну, так вспомнит, этот э, фриз набирал в полицию, да, я сидел там. И что-то с Максоном базарил, вот. Да. Вот. Я узнал, то, что он, типа, делает там 3D-моделики. У нас там, типа, под зданием был... Э, подземная база, где, типа, там хранилось оружие, да, вот, но об этом никто не знал, потому что, ну, уже, как бы, да, карты не существуют, и никто не докажет этого, да, вот. А еще меня укусил всех. Я теперь такой. Ну ты же поменяешь кному, рассказы опять Скипс. Да. Понимаю. Понимаю, согласен. О, я. да, расскажи про Айсберг Короче, народ, дорогие друзья а, Собственно, я вам обещал итоги модераторов, да? Да, ждем. Вот, давайте тупо поздравим игроков, значит Алиса, это свечан. Так, теперь тут спорный, то бишь, я его поставлю, только если все игроки согласятся Так, сначала давайте похлопаем Алисе, вот, да? Алиса, ты тут? вот тут вот значит э, значит Алиса раз модератор теперь если игроки решат что мы можем поставить Хема э, на модератора то мы его поставим то бишь э, ну как бы тут я вижу много людей что мы решаем то бишь ставим даем ему типа А реально. где а где голосовать да. там? он со всеми поссоренный mm -hmm кроме меня не знаю, он даже сместил а где проголосовать, чтобы не ставить у модератора? просто скажите, типа, давайте все, кто не. хочет, чтобы мы поставили ну хем. давайте, нет. может лучше не надо лучше. Я нет, за. не а надо на Существует. лучше Существует. бы, лучше дафу да, да, да. поставить согласен Я. я так, тихо, лучше тихо, баба. мы еще не зачитали полный список, я, мы сейчас говорим о хеме а на кого хема шел? блин, мне лень, на... я пересматриваю модера вроде бы я, да, нет, да. не чат модера, он шел на этого РП комьюнити, комьюнити. Ну, а, комьюнити. комьюнити. Не, ну комьюнити, не, ну, какой комьюнити, комьюнити? Он, типа, он совсем все, перессоренный. Я, может, к нему и нормально отношусь, но, типа, я не все, поэтому... Давайте не мешать Андрею говорить, пожалуйста. Так, хорошо. Мы проехали спорный список сейчас. Алиса. Это раз, это точно она будет, потому что я пересмотрел демки, я анализировал просто каждую демку. Я потратил вчера 4 часа своей жизни на то, чтобы пересмотреть запись, которая идет 3 часа. Вот. Дафопик, это следующий, он будет являться главным модератором, то бишь... Круто. Э, это да. да. Хочу да. сказать спасибо. Мне новый Ну вообще прикольно. Давайте похлопаем до Фопику, да? Можно ему дать скин Модера? Э, давайте Сейчас, похлопаем, алло, народ, давайте похлопаем. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. У меня новый скин, я скины меняю каждые 30 минут. Вот, следующий пост, это... Шо, шо, шо, шо я такой напи... так. РП, Модера... Баф. Баф следующий. Круто, Он хорошо себя представил на наборе, он аргументировал свою речь правильно, как бы. Поэтому давайте похлопаем Бэфу. Похлопаем. А что за прикол с такими масочками? Ах, хрен его знает, они по жизни клоуны и решились те клоуны еще маски поставить. Вот. Еще такую речь толкнул. И последний кто идет на последний пост модератора, это тупо какой-то тостер. Опа, реально, это я. О, алкотестер, плюс алкотестер. Я посижу. Пошел... похлопаем. Значит, смотрите, все перечисленные игроки, то бишь 5 человек, ставятся на испытательный срок, кроме дофопика. У дофопика испытательный срок 2 недели, у всех остальных неделя. То бишь, дофопик должен, как главный модератор, курировать всех остальных модераторов. Вы будете играть на серваке. Если модератор будет какой-то движ творить, вы, ту бишь, смотрите. Потом в конце этой недели, то бишь, сегодня 24 uh -huh. 2-го числа, Будет собрание, значит, по поводу модераторов, мы будем согласовать, да, то бишь, устроены ли игроки, mm -hmm. ну, довольно точнее, игроки работая модерацией. модерации. Хорошо. А можно вопрос? А вот отзывы можно собирать с людей, например, э, типа yeah. работы? Ну, да, что? кстати, я ж, я ж могу, типа, вот, ходить по людям и спрашивать, вот, допустим, как работа, вот, БАФ, вот, как, как вам он понравился, типа, такое могу, да? И да. даже в книжку, чтобы они записали, просто... Да, в книжечку я 4, 4, 4. А почему нет? Можете? Да, ну все, кайф -то. Знаешь, подожди, а можно конечно спросить? Там же вроде бы... А, опять, 5... все, извиняюсь. Да. чё ты тупанул после не времени. Красиво. А, не, подожди, стоп. Андрей, там уже вроде бы пять должен был человек на модерацию. Один 5, два комьюнити вот и два... Ангуобик это сразу отсек, да? Там, получается, в чат идет Алиса, да? Я же правильно понимаю? Чтобы бобика в моду не поставили? Еще раз, пожалуйста. Если вы поймете попса, то его слышно эхо. Я в моду, кстати. Ну, там, я слышу, кто-то меня звал, Что? Ещё я, раз. я тебя звал, слышишь? Ты. Ты. Тьфу. А где еще один админ? Там получается, что один на чат идет, да? Это Алиса. Один, один идет на кастом, custom... Ой, на комьюнити. Это кто? На комьюнити. Э, 2 на комьюнити, а кто на комьюнити? Ну я не помню, на что они не написали. Я пересматривал демку, я просто всех поровну там должно быть. Там все правильно, просто я не записываю. Ты просто сказал 5, ты сказал. Э... Да, Фопик, да, 5. Так, 5, да, да Фопик, так, главное, да Фопик, да Фопик себе сам сферу выбирает, кроме чат. Он то бишь сам или комьюнити, или РП он... Я чат модер, я модератор. Ты не чат модер, чат-модер это Алиса, да. А, ну. А, так Алиса говоришь, он РП. А, ну а дюк это чат-модератор Дискорда, вот да. Дискорда, ну потому это что, что это я чат -модер, сложно, сложно, но А, кстати, можно мне разрешить, чтобы я мог мутить, типа нажать тем кнопку? Потому что я заколебался, команды писать, потом люди сейчас нельзя. Ой, наконец-то не буду, сижу порвать, спасибо. О, модератор. Я модератор. Дайте скринуться с модератором. а вот где написано, кто есть модератор, а кто нет? Кого выбрать? кто сказал модератор? Я включу это... Я включу потом. Пост, А, Попробуй замутить кого у меня допустим да отключить микрофон отключить звук О, все Сарай, есть. но так служи я так понимаю что вы владеете да. ячейкой на торговом рынке нужен документ да да Мы сегодня можно... с лешей 3 часа 70 Продам... на рынке кстати но так извини, вот можно оформить просто не мог раньше прийти а нет нельзя все ты опоздал завтра наверное Короче, если вы не хотите ставить хема, то тогда мы можем хема заменить, я вот написал себе мимик. Можем, если вы не хотите хема пока на модератор, точнее, поставить, мы можем пока что поставить этого. Мы можем поставить мимика. Давайте мимика. Мимика, мимика, я убираю мимика. На камеру смотри, не чуди. А, сейчас, давай, я модератор. Я да ради вас чисто экран на весь делаю, чтобы нормально сфоткать. А, не сделал. Давайте, ну, и ладно. Динами, я сами броню, то, что урод, подожди, ищи встал. Динамия! Ребята, мы. Мы в хабе все. Да, а, а пример люди. Я, тебе... я теперь буду с таким скином похоронить. В центре хаба. А, вот они. Алло, цыпа, ты загораживаешь меня. А -а -а -а. Вот, Стой. поэтому так. Да. Давайте в честь Нюхи, сервака и в честь того, что выбрали модераторов, еще я считаю, Алиса, Мимик, Дафопик, Бах, Тостер. Похлопаем, тупо фьюжн эмси. будешь? Тупо фьюжн эмси. Тупо Да. кто... Меня кто-нибудь сфоткай, я не посмотрю. Может Дезина чеки? Давай, дед, фоткой. ВК чекни. Ну то бишь я выбирал модераторам ну, то по тому, -то... как они отвечали на первый вопрос, как они отвечали на сгенерируемые ну, ситуации, типа. Пронесите скамейку Винпопсу. Потом, как да, себя представляли но, по этому. Notex, да. не ВК. Просьба всех модераторов, кто выиграл, написать мне в ВК свой ник, еще раз прям по буквам и иероглифам. Вот, и на какой пост вышли, а то я не записал дебил. Вот, да. да. Извини, а вот.. Собак, кто еще раз прошел. Алиса, мимик, да, фопик, баф тостер. Фоткайте, типа, модератор. Это все? Пять штук, один чат, два комменти, 2 РП. А, <связывая> ну, Артем, жди. Что на серваке происходит? Я не понял. Бафф РП модернатор. Чисто это туса, бич и э, Реально напишите пожалуйста, кто не знает, я Андрей Яворский типа, А вот, так вот, минута молчания, напишите, когда будет, я не понял будет. Да, все... потом свою скрылую Это минута молчания, я не понял Давайте Выпьем да. за. Все, внимание, идет э, минута молчания в честь молчания. Года Fusion MC Минута прошла? Забайся, урод. Все ломаем, ломаем лесок, это ломай. весь свет, который ему тут сделал. Все, Ребят, то есть я есть не могу. Хэппи это Дай что ли? В раз 10 Да, всекай. Кушай, монстра. Музон а где я. Семен, Семен тупо уважуха, семян тупо увожуха тебе. Где Музон? не понял. Ясно, без музыка. О, могу пока похавать. Будет, Дай тоже. Где Музон? не понял? Я ничего погод сейчас. Чу, я так и не поел торт. Где хакбасы? Я не понял. Где я. Опа, тость, чисто тостся. Че? Это так, вс? все, все ты так, я сдаюсь. Опа. Опа. Ого, а нормально там читься. <свяк> чё, я, я разбуду Ой, тихо, админа хренел Наконец, то слышал Всё слышно, этот вофиг к нам в Дискорд <свякотый> ну, Чисто Согласен, чисто согласен, ещё расходимся, бан. Бан. реально Не, как расходимся, алё Всё Сама ты чё не сказал Сушилка, какие шансы я тебе попаду? Блин, нормально по флексу. И он играет. Кстати, я баннусик, который сучан подарил, хотя не я. Ребята, давайте караоке вот это шо будет еще круто. Через нюхи. Что за вексель заставили? Нормально, чисто день рождения. Кто убил его? какой-то. Я в садуксельса. Убийца Кто сдох то? Я <смех> Я в сундук целился. Почти А ну сложи ты тогда НОТЕХ Я в день рождения праздну и можно расходиться НОТЕХ Смешно А Давай. Че, скоро 8 марта, так да, что надо что-то придумать, мужики. Да, да, а, ну, да, да. да, да, да. А нам ничего да. не придумывали. Вообще-то, да, я тебе. А стоп, это Дин Баба, надо нам подарки дать. Ей а, стойте, это же пень, сквенчи, нужно, сквенчи, что-то. Реально, чтобы 8 поздравите марта. меня, да, типа все дела там. Да, да все уже... учимся. А меня, кстати. А меня. Я специально <с <с мужской скин нарисую, чтобы на 8 так, марта нормально. Шо? У вас там это, у меня скин девочки. Вы тут стоп откисаете. Я тоже, кста. Что? Кто хочет блин. на лодках прокатиться? А, сдох, вы делаете, а? да, ты... пошли наехать ко мне В огромном а лодке, пацаны, давайте лодки замутил. Сколько Ой. я за тортики должен? Калека Непон замутить Еноми? Расплатимся ты, ху... за торчики вместе, ребята, реально лодки, Скидываемся скидываем все У меня 27 пол Скидываем все на торты, блин, шляпи НОТЕХ А, ну и нормально, 2.29 там но ну, так. К зеленому подходите, кто будет платить. Я тоже буду платить. Сколько? Ну, так, на да. второй этаж к зеленому, да? Мне Не понимаю, почему Ты на второй увижу. этаж. Ты быдло или нет? Я быдло. Да? Я быдла. Я тоже. Я майнкрафтер. Ну так, сколько дать? У меня 27 пороха. Я Поздравляю дать... всех ну, с Новым годом. Надо, надо. Я 29, да? Сейчас переплатим, дед будет кайфовать. С 8 марта. Всех. я 26 дал. дед дед, дед? Да. Дед. Дед, отдай а ну, то, что я заполучил. Ну слет навчись. Второй бляд. этаж, Зеленый цвет. Пиздец, блядь. О, свой дед. Все, дед, поднимаем деньги деду. А где этот, блядь, дед? Второй этаж. Чувы. Второй я этаж зеленый цвет. Зеленый цвет. Потом, я тут. Я тут. Где? Блядь, Нотекс иди сюда. Где? Куда? А где? А теперь эксперимент оттаять. Отстирает ли стена все носки? Проверяем. В смысле, где? Так, Я на пол, втором этаже, алё. А. Вот, дед, вот, дед, вот, дед, вот он. Где, видим, Вот остирались. он, вот он, вот он. Здрасте, дед, сострелитесь. Поехали, все, Дезерт, поехали в Дискорд наш. Давай в Дискорд наш, поехали, и сейчас будем Бобби как говорится. Снайпер, ой, не ой, снайпер, а дед, все? Да, все? Да, все. да, всем пока. А. всех с новым годом поздравляю а. радости вам всем желаю с 8 марта девочки хочешь, а. под... хочешь прикол давай это правда не прикол это просто лук капец смерть. он убивает себя весь мир Ч ты в гаймку включил подожди секунду потому что мне надо было показать тебе где Да, давай. Ну так спасли, все, ну так пошли въезд. Слушайте... Пока всем. Реально пока. Че тут такое а? ну прикольно дайте хоть кто-то голос здравствуйте ваня что ты ваня где это магазин редстоуна мана редстоуна But it's still men. <whistles> <coughs> <Perfect. laughs> <coughs> Да. Почему вам? Верните мне Ваню, который говорил, эй, чувак, тебе не надо это, типа, дверь сделать, mm -hmm. да? <laughs> Очень быстро что-то нюха произошло. Но вообще-то нюха и... нюха, как бы идет, идет где-то где, целый день где-то. Ну <соспорождающие> <соспорожда> <соспорожда>